всем привет сегодня будем готовить малосольные огурчики по очень быстрому и простому рецепту в этом видео я поделюсь с вами своим секретом хрустящих огурцов приятного просмотра для приготовления нам понадобится 1 килограмм свежих огурцов небольшого размера несколько веточек укропа с зонтиком 3 столовые ложки соли каменной 3-4 листика лаврушки 1,5 литра минеральной сильно газированной воды, чеснок 10-12 зубчиков и небольшой кусочек острого перца. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Прежде чем солить огурцы, их надо правильно подготовить. В этом и будет заключаться первая часть секрета приготовления хрустящих огурцов огурцы складываю в миску подходящего размера огурчики я предварительно промыла под холодной водой проточной а теперь заливаю хорошо охлажденной водой из холодильника обязательно вода должна быть холодная я ставлю на ночь подфильтрованную воду поставила в холодильник и охладила хорошо если у вас есть колодезная или родниковая вода можно залить ею. обязательно вода должна быть холодной вот так вот хорошо их туда утапливаем и теперь миску с замоченными огурцами ставим в холодильник не менее чем на три часа прошло три часа достаем наши огурчики из холодильника за это время они успели напитаться влагой хорошо недостающий также ушла из них горечь и может какие-то вещества нехорошие которые накопились за время выращивания вот именно для этих целей мы замачивали их в водички я так делаю всегда даже когда салаты делаю когда солю мариную обязательно замачиваю в холодной воде не меньше чем на три часа тогда горчики будут хрустящими и наполненными не будут пустыми в середине теперь будем обрезать кончики в огурчика лишние сейчас я так уберу чтобы не мешали берем огурчик и обрезаем его с двух сторон краечки часть огурчика мы просто обрежем хвостики а часть порежем на небольшие кусочки. Это для того, чтобы они быстрее промариновались. Если вам не к спиху, можете оставлять все огурцы целыми. Ну, часть огурцов я обрезала просто в крайчики и несколько штучек порежу на небольшие кусочки вот такими шайбочками примерно по 2-3 сантиметра толщины вот такие кусочки они быстрее промаринуются мы их сверху покладем те будут целенькие дольше солиться а эти можно уже через сутки кушать огурчики мы порезали, чесночок тоже я почистила буду его нарезать пластиночками. Берем зубчики вот так вот тоненькими пластиночками, поперек зубчика. Также нарежем перчик. Я буду резать совсем небольшой кусочек. Резать буду прямо с семечками, так острее будет. Если вы не любите слишком острые, семечки можно удалить. Ну, так, я думаю, будет достаточно. Теперь берем емкость подходящего размера. У меня такой лоточек с крышечкой на 3 литра емкости. подходит на килограмм огурцов. Вот такой вот лоточек пластмассовый. И крышечка, чтобы потом закрыть хорошо. Берем укроп. У меня укроп с зонтиком. Если у вас нету зонтиком укропа, можно взять зеленый укроп и семена укроп в пачечках продают такие, вот так вот ломаем его на кусочки и укладываем на дно емкости сверху теперь выкладываем рядочками огурчики те целенькие которые у нас не разрезаны поскольку мы будем позже всего доставать потом поэтому мы их покладем в самый низ Выложили рядочек, засыпали чесночка немножко, перчика, лавровый листочек, так я разламываю, чтобы он лучше отдавал запах. Дальше опять веточку укропа. Такая же процедура. Ломаем раскладываем сверху и опять огурчики здесь уже можно порезанным добавить и опять чесночок перчик листочек Раскладываем так слоями все оставшиеся огурчики. Закрываем это все опять укропом. И раскладываем оставшиеся чеснок перчик листочек вот такая красота у нас получилась теперь будем делать рассол убираем немножко огурчики в сторону берем водичку минеральную холодную видите аж запотела такая с холодильника бутылка берем какую-нибудь емкость у меня такой кушенчик небольшой можно взять стаканчик чашечку все что угодно чтобы развести со водичку и наливаем немножко ну, грамм может 100 150 остальное пока закручиваем отставляем в сторонку и а в эту что мы налили водичку берем и добавляем 3 столовые ложки соли. Такие горку не надо сильно большую делать. Вот так без горочки 3 столовых ложки соли. 2 и 3. Соль обычная каменная без всяких добавок. Всё. И хорошо размешиваем, чтобы все кристаллики растворились. Ну вот вся соль уже растворилась. Ни одного кристаллика не видно. Теперь будем заливать наши огурчики. Заливать я их буду сразу с двух рук. В одну руку я беру кувшинчик с солью растворенной, в другую минеральную воду оставшуюся в бутылке. И вот так это будет выглядеть. Лью сразу из кувшинчика из бутылки и там это все смешается как раз у меня вот трехлитровый лоточек лазит полтора литра воды если у вас меньше уйдет воды то надо и соли меньше брать на полтора литра 3 столовых ложки если будет литр у вас значит 2 столовых ложки берите вода напоминая обязательно должна быть сильно газированная и холодная это такой вот второй небольшой секретик хрустящих огурцов теперь накрываем их крышкой и оставляем при комнатной температуре ровно на сутки а через сутки будем пробовать прошло 24 часа ровно сейчас будем снимать пробу достаем разрезанный огурчик красивые в разрезе видно что уже промалосолился сейчас будем пробовать проверять так сказать на хрусткость М -м -м. какая вкуснятина Невероятно вкусно и очень ароматно. Порезанные огурчики, скажу я вам, получились просто изумительными. Сейчас посмотрим, какой целенький. Ну вот, собственно, и целый уже практически готов. На завтра будет даже целый огурчик, то, что надо. Вот и все. Самые быстрые малосольные огурчики на минералке готовы.